Добрый день, уважаемые зрители. Спасибо за всем, что присоединился к нам. Доброго утра, доброго дня. Сегодня мы продолжаем цикл вебинаров, которые в этом году начали Володя Иванов и Юлия Никитина. Это третий вебинар в этом году. Надеюсь, что мы в этом году сделаем еще несколько. Все они будут посвящены разным темам, так что не забывайте подключаться к нам, приходите. Но если вдруг вы не можете посмотреть вебинар, отведенный для этого время, то все записи вебинаров мы храним на нашем канале на YouTube. Вот ссылочка внизу. Подпишитесь, обязательно посмотрите все старые вебинары, если вам интересно. И следите за новостями. Можете нажать колокольчик, и тогда вам будут приходить оповещения о том, что на нашем канале вышли новые видео. Наверняка всем известно, а кому неизвестно, тот узнает, что основным алгоритмом электронной подписи, криптографическим алгоритмом и основным алгоритмом, который используется в интернете, является RSA. RSA придуман был группой математиков аж в 1978 году. Его долго проверяли, его долго тестировали, но с начала 90-х годов, с наступлением эры интернета, алгоритм начал, ну, скажем так, победоносное шествие по всему миру, потому что он оказался очень простым и очень действенным одновременно. И в данный момент практически все криптографические протоколы и приложения в интернете каким-то образом используют RSA. Это и PGP, это и SMIM, это и SSL/TLS, это, это IPSEC. Это означает, что любые зашифрованные соединения в интернете, практически любые, да, каким-то образом использовали протокол RSA при своем создании, при своем подключении. То есть каждый раз, когда вы заходите на сайты, по, зашифрованные по HTTPS, то вы используете RSA-ключи, RSA-криптографию для этого. Вот, так что по распространению RSA, наверное, Никакой другой криптографический алгоритм даже и близко не подходит. Вот. Но ну, в том числе и наши отечественные алгоритмы, которые естественно распространены только в Российской Федерации и там, в некоторых других странах, например, Казахстане. <coughs> вот. Но естественно, у такого старого древнего алгоритма, который аж в 1978 году был придуман, есть и слабые стороны. Главная его слабая сторона это очень большая вычислительная сложность этого алгоритма. На данный момент существует много атак на алгоритмы RSA, они все не очень критичные, но они существенно увеличили размер ключа, который на данный момент считается более-менее безопасным. Если в начале ключ 512 бит считался очень хорошим, то на данный момент 512 битовый ключ вычисляется, ну скажем так, подобрать его можно на компьютере средней мощности примерно за ну, там зависит, конечно, от мощности, но за минуты или часы. А на данный момент неплохим ключом считается 1024 бита. Ну, скажем так, не неплохим, а на грани. На грани. То есть он уже считается слабым. Вот более-менее приемлемым считается ключ размером 2048 бит. Ну, а очень стойким Который гарантированно в ближайшие годы, например, нескрываемым даже на суперкомпьютерах, это ключ размером 496 бит. Для сравнения, в нашем даже новом отечественном алгоритме подписи 2012 года ключ 512-бит считается очень стойким, а так называемый короткий ключ вообще всего лишь 256-битовый. Это говорит о том, что ну, несмотря на то, что ключи гораздо короче, алгоритм электронной подписи а, наши отечественный 2012 -го года гораздо более совершенный, гораздо более криптостойкий. То есть он позволяет а, обеспечивать такую же стойкость, но при этом а, с ключом в 8 раз меньше. Вот. Именно поэтому и вычисляется такой алгоритм, ну, так, грубо говоря, быстрее. А, значит, с самого начала Рутокены ЦП содержали в себе реализацию алгоритма RSA с длиной ключа от 1024 до 2048 бит. С самого начала рутокинные ЭЦП умели вычислять эти ключи, ну, умели генерировать ключевые пары внутри. То есть обеспечивалась гарантированная неизвлекаемость этих ключей, если вы их сгенерировали внутри. То есть токен умел подписывать и расшифровывать внутри себя и, скажем так, это позволяло не вынимать, не вынимать ключи из токена вообще никогда. И вообще такая функция экспорта ключей RSA наружу, она не предусмотрена и невозможна. То есть существует гарантированная неизвлекаемость закрытых ключей. Почему с самого начала? Уже 9 лет, как существует, RUTOKEN токена ЦП, и за это время в плане RSA ничего в нем не поменялось. То есть этот алгоритм за 9 лет в нашем устройстве уже доказал свою надежность и безотказность. В том числе для того, чтобы этот алгоритм был удобно и хорошо использовать, компания Active написала огромное количество служебных библиотек, всевозможных интерфейсов, которые поддерживаются в, в различном прикладном софте, которые каким-то образом связаны с электронной подписью или криптографией. Например, ну, важнейший из пользовательских интерфейсов – это PCS11, который содержит в себе механизмы как генерации ключевой пары, так и подписи на ключевой паре. Этого достаточно для того, чтобы строиться в большинство приложений, который использует электронную подпись RSA. В Windows очень популярен и практически постоянно всегда используется крипто-API интерфейс, для которого компания Active разработала ну, в самом начале 9 лет назад еще это был просто RSA крипто-провайдер, который до сих пор у нас еще существует и работает. Он называется актив CSP. Он требует установки через ну, как бы дополнительные установки инсталлятором. Вот. Но в 2017 году, в этом году, компания Active запустила специальный модуль Windows Update, который называется Active Root Mini Driver. Он распространяется через серверы Microsoft и через серверы Windows Update. И вы можете увидеть, как, если вы воткнете... Обычный rotoken цп в компьютер, который, на котором до этого ничего не было установлено, никаких драйверов, ничего, то вы увидите, что через интернет подсосется драйвер, грубо говоря, подсосется, да, загрузится и установится. То есть ничего вообще не нужно для того, чтобы RUTOKEN ncp работал в системе с самого начала. То есть вы подключаете его, ждете некоторое время, и драйвер загружается и устанавливается. Это вот такая технология мини-драйвера. И в 2017 году, в марте этого года, нам удалось записать, ну, скажем так, договориться с Microsoft, чтобы они распространяли его через Windows Update. Что это позволяет делать? Какие прикладные приложения начинают работать с помощью RSA и ну, поддержки в ROTOKEN-ACP? Это, прежде всего, это аутентификация в домене Windows. Это очень удобная вещь, когда вы можете своим пользователям, вместо того, чтобы давать им сложные логины и пароли, просто выдать им токены, и они будут успешно входить в систему с помощью подключения токена и набирания на нем несложного пин-кода. Это гораздо удобнее, чем пользоваться сложными паролями. Также из коробки практически работает подпись шифрования электронной почты в Outlook. То есть, если в компании есть какая-то более-менее секретная переписка, то шифровать ее нужно обязательно, иначе подсмотрят. Вот. Но на токенах настроить шифрование очень просто. Также можно настроить подпись документов Microsoft Office или LibreOffice, ну, какие угодно там, OpenOffice, какие еще есть там форки. Везде это все очень просто настраивается и очень хорошо работает. Также на токенах можно настроить двухсторонний TLS для доступа к веб-ресурсам, то есть это такая технология, которая позволяет вам пускать на какой-то сайт только тех людей, которые владеют токенами. То есть это не вот логины и пароли, как обычно там ВКонтакте, Фейсбуке или где-нибудь там еще, да, но для того, чтобы попасть на сайт, вам нужно будет воткнуть токен и набрать от него пин. Вот, это очень такая хорошая секьюрная технология для доступа к защищаемым каким-то данным. Если у вас есть какой-то портал в компании, который смотрит наружу в интернет, то его бы хорошо защитить более-менее хорошим способом. Ну, например, двухфакторной модификация на токенах, вот, про которую я сейчас и говорил. Но также <саспорщик> с токенами отлично работают виртуальные частные сети. То есть, если ваши сотрудники работают удаленно, и им нужен доступ к корпоративным ресурсам, то хорошо бы закрывать канал каким-нибудь зашифрованным VPN. И все нормальные, более-менее современные технологии VPN поддерживают хранение закрытого ключа на токене и позволяют с помощью подписи на этом ключе открывать этот канал. То есть пока токен не вставите, канал не откроется, и, соответственно, когда токен будет извлечен, канал будет разорван. Это работает как со встроенной Windows-технологией IPsec, так и прекрасно работает с OpenVPN и также с Cisco Также очень хорошо в Windows работает шифрование диска BitLocker, который тоже позволяет использовать для расшифровки этого диска токен, на котором содержится RSA-ключ. Очень подробно об этом... Я сейчас говорить не буду, потому что мы начали цикл статей на сайте Хабра Хабр. Знаете, наверное, такой сайт. На нем есть блог компании Актив, на котором в данный момент вышла первая статья про настройку в Windows-домене. И планируется, что скоро выйдет еще вторая статья. И вообще это будет цикл статей. Наверное, в нем будет 3 или 4 статьи, которые будут полностью покрывать вот все вот эти сценарии, которые я вам только что перечислил. Так что найдите вот по ссылке блог компании «Актив». Если вы не подписаны, подпишитесь, зарегистрируйтесь на этом сайте «Хабр Хабр». Это очень хороший и интересный интернет-ресурс, на котором много пишут всякой хорошей, интересной технической информации. Ну и в том числе и мы там тоже пишем. Так что подписывайтесь, смотрите, следите за нашими новостями. Linux Соответственно, Linux становится все более-более и более актуален в нашей стране. Все больше говорят об импортозамещении, о том, что Windows нужно заменить на Linux. И у нас готов хороший ответ, в том числе и для такого вот замещения. То есть все наши популярные дистрибутивы российского производства, они поддерживают рутокены из коробки. То есть вообще ничего настраивать не нужно. Вы просто подключаете токен, он начинает работать. Единственное, что нужно настроить, это какие-то ваши пользовательские, ну, скажем так, фишки, да, которые вы хотите, чтобы они работали. Например, можно настроить локальную аудификацию по токену, чтобы не вводить пароль или логин. Вы подключаете токен, вводите пин-код и вас пускают в систему. Также можно настроить сетевую аутентификацию. Также подпись, как и в Windows. Все то же самое. Подпись шифрования почты, подпись документов. Также абсолютно хорошо работает TLS для доступа к веб-ресурсам, то есть тоже для того, чтобы зайти на сайт с помощью токена, вы можете сделать это и в Linux тоже. Также прекрасно работают виртуальные, клиенты виртуальных частных сетей, OpenVPN и Cisco. Насчет Microsoft протокола там не очень все хорошо, но вот... OpenVPN и Cisco прекрасно работают. Ну и шифрование диска LUX тоже при желании можно настроить ну, при, ну, так, чтобы закрытый ключ хранился на токене. <coughs> вот. Ну и, конечно, нельзя сказать про macOS. Конечно, это не так актуально, как Linux, но все-таки довольно много пользователей у операционной системы macOS. Много маков Mac в России продано. Поэтому мы тоже на это обращаем внимание. Можно настроить локальную идификацию по токену, также подпись шифрования почты в продуктах компании Microsoft для, для Mac, а. подпись документов Microsoft Office LibreOffice, также и Apple Office, как-то он там называется, также и двухсторонний TLS для доступа к веб-ресурсам тоже работает. И клиенты виртуальных частных сетей, OpenVPN, Cisco, тоже прекрасно работает. Ну и как небольшая такая фишка операционной системы MacOS, это то, что в, нем, в ней реализовано прекрасное приложение, которое позволяет управлять ключами и сертификатами, в том числе, которые хранятся и на токене. Приложение называется Apple Keychain, оно очень удобное, оно всегда может вам показать, какие сертификаты у вас на компьютере хранятся, какие хранятся на токене, какие из них истекают, там не требуют ли они замены. Ну, в общем, удобная фишка такая. От Apple. Да, это про те сценарии, которые можно было сделать. Ну, а теперь, как бы главный наш хит этой презентации этого вебинара, это, скажем, презентация для вас устройства, специального устройства руточнца по RUTOKEN-CP-PKI uh, это полный аналог RUTOKEN-CP, но выполненный на другом чипе. То есть тоже на защищенном криптографическом чипе, но этот чип другой. Uh, на этот чип полностью была перенесена операционная система RUTOKEN. Uh, на этот чип были перенесены криптографические алгоритмы uh, полностью. То есть все те, которые реализованы в RUTOKEN-CP, были реализованы в rutoken cp uh, Из-за того, что этот чип другой, получилось, что RSA работает гораздо быстрее, чем в ротокене ЦП, а ГОСТ немного медленнее, но при этом никакие ГОСТ алгоритмы не были вырезаны, они все там же остались. То есть можно пользоваться и ГОСТ функциональностью этого токена. Из-за того, что этот токен не сертифицирован и не является SKZI, то для него нет никаких ограничений ни на распространение, ни на перемещение этих устройств. То есть не возникнет проблем ни на таможнях, ни при учете никаком, ни при распространении. То есть для того, чтобы этот токен покупать, продавать, перемещать, не нужны никакие специальные разрешения. Ну и главная, наверное, фишка этого устройства ⁇ это то, что это устройство доступнее, чем вот токен CP, но это по понятным причинам, потому что не нужна сертификация, не нужно было скажем так дополнительно вкладываться в сертификацию. Поэтому этот, это устройство оно благодаря ускоренной работе РСА, благодаря тому, что это не СКЗИ и благодаря своей доступной цене это идеальное, идеальное устройство для корпоративного применения. То есть там, где используются вот эти вот сценарии, которые я описывал тремя слайдами ранее, ROTOKEN CPPKI это просто токен, который решает все проблемы и при этом довольно доступен. Для корпоративного применения, конечно же, если в компании существует много токенов и используется много токенов, то возникает вопрос об их обслуживании. Для этого у нас существует Специальный продукт ROTOKEN KBOX это система управления токенами, которая позволяет значительно снизить затраты на обслуживание всего этого парка устройств. Причем ROTOKEN KBOX поддерживает не только устройство ROTOKEN, но и устройство других производителей, поэтому его можно внедрять сразу, а потом постепенно переходить на устройство от компании Актив. Ну, в общем-то, подходим к концу. Значит, РСА поддерживается в семействе RUTOKEN-CP, в любой модели RUTOKEN-CP, поддерживается уже более 10 лет, и любой RUTOKEN-CP работает с РСА прекрасно, хорошо, проверенным временем. Компания Active самостоятельно разрабатывает все необходимые библиотеки, которые нужны для интеграции с программным обеспечением, поэтому любые, любые библиотеки могут быть подстроенные, скажем так, под желание заказчика, могут быть модифицированы, весь код принадлежит нам, поэтому не, с нами не получится так, что запрос уходит куда-нибудь в другую страну, и там его долго обрабатывают. Мы реагируем быстро, мы готовы, если что-то, какие-то ошибки, быстро поправить, если нужны какие-то доработки, быстро доработать. Вот. Ну и, собственно, последнее... Идея и мысль этого вебинара это то, что CP и Keybox это прекрасный выбор для грамотного импортозамещения. Вот. Это прекрасные, хорошо работающие отечественные токены и отечественный программный продукт для его, для их для управления ими. Это Rotokens Keybox. Следите за новостями нашей компании, следите за анонсами новых вебинаров, подписывайтесь на аккаунт компании на Хабрахабре, подписывайтесь на аккаунт компании на YouTube, так вы ничего не пропустите. До новых встреч, спасибо, до свидания.